Подождите, подождите, подождите, ну, подождите. есть вопросы? Просто Рыжов Валерий Семенович, если кто не знает, премьер-министр Союза Советских Социалистических Республик. Вот. В том числе и там по другим тоже субъектам права. Так вот, дело в том, что э, идеология, которую мы развивали с самого начала, э, мы начинали с того, что мы осознавали сами себя. Мы не появились из капусты, нас не принесли аисты, у нас есть у всех предки. Предки у нас жили в предыдущих субъектах права, в том числе в Российской империи, в Русском царстве и так далее. Мы не имеем права прерывать память с нашими предками, прерывать память рода и числиться Иванами, не помнящими родства. Поэтому мы должны заявиться здесь не только как граждане Советского Союза, которые у нас есть документы с момента рождения, но и потомками наших предков, которые жили в Российской империи, в Русском царстве и во всех предыдущих субъектах, с момента появления первого человека на земле. Потому что мы их продолжатели. Поэтому это первое, с чего мы должны начать. Заявиться, кто мы сначала, от имени чего мы выступаем и что мы хотим в конечном итоге восстановить. Если мы восстанавливаем только Советский Союз, это 70 лет, тогда отбросьте все остальные, потому что придет завтра товарищ, который скажет, а я выступаю в интересах Российской империи, а Российская империя была до Советского Союза. А Советский Союз в 2022 году примерно поступил так же, как Российская Федерация с Советским Союзом. Что вы будете делать? Вас также же выгонят. Да прям, я всем говорю, я у себя дома. Еще раз говорю, говорить вы можете все, что угодно. Да. У вас документы должны быть. И вы выступать от этого должны всегда. И не забывать этого никогда. Понимаете? Поэтому мы когда собирали госаппарат, Принимая людей, мы все это объясняли, мы достаточно много лекций читали сначала, а потом, когда брали, мы поясняли, ты вот получил э, назначение на регион, у тебя там назначено, что ты восстанавливаешь свой субъект во всех вот этих государствах, будь добр, пропиши всю структуру в каждом из этих государств, как был твой регион, либо как было твое министерство и ведомство. Понимаете, мы должны исторически это прописать. Тогда у нас, когда не будет этого перерыва, мы будем иметь хоть на что-то право. Понимаете, а так мы никто. Нам сунут нашу же грамоту, о которой мы все говорим в мире. А мы кто по отношению к ней, если мы только Советский Союз? А мы кто, если только мы граждане Советского Союза? А никто. У нас нет права на это северное полушарие. Придут вот эти аферисты, авант-юристы, идущие впереди юристы, где еще нет права, и будут там объяснять. Вот мы приняли э, закон такой, а я вам отвечаю, когда я беседовал со следователем контрразведки ФСБ, он мне впрямую сказал, мы 20 миллионов сюда законим китайцев, и они проголосуют так, как надо нам. Вы что будете делать? У вас какое от этого после этого будет право? Никакого. Поэтому первое, внести в этот документ правку полное название человека. Вот как мы разработали его в бланках непосредственной власти, где есть перечисление, что вы первый человек. А человек подразумевает автоматически мужчину и женщину, а не по отдельности. Понимаете? По отдельности вы пол человек. У вас в каждом документе это написано. В паспорте, в свидетельстве о рождении и в других остальных, остальных то же самое. Дальше. А вы еще кто? А вы потомок. В первую очередь. Потомок тех, кто жили до вас. А у вас, до вас жили щуры, пращуры, предки, вы их тоже так еще называете. К предкам мы уже относим родителей. Хотя они не, к предкам не имеют отношения. Предки это более дальние. Мы даже не удосуживаемся изучить слова, что они понимают под собой, смыслы какие несут. Понимаете? Соответственно, это первое. То, что касается человека, все описать. У нас в документах это описано, если надо, и мы это предоставим. Это первое внести. Второе. Внести все субъекты, которые когда-либо были, на то, что у нас есть право, хотя бы как минимум по грамоте македонского. Не гнушаясь ничем, неважно, законный незаконный. Субъект права может быть незаконным, как Российская Федерация. Но коренной народ в ней, проживающий, работающий, никогда не может быть в ней незаконным. Поэтому все, что они наработали, является их достоянием, а не тех, кто ими правил. Потому что многие сегодня считают, что если был царь в Российской империи, то он является основным собственником. Нет! Он коллективный управляющий от имени всех собственников, кто нарабатывал этот капитал. Вот что мы первые должны усвоить. Мы должны усвоить, что вот эта гибридная война, она началась не сейчас. Она началась не даже тогда, когда Сергей Вячеслав сказал 1600 в Ахматом году, когда дали добро Романовым на этот пост, и за них проголосовали все торгаши. Эта война началась тогда, когда сюда пришел враг рода человеческого. Этот враг называется Господь по Библии. Тот, который смешал один язык и сделал много, когда люди перестали понимать друг друга, а потом он их рассеял для того, чтобы они эту вражду несли дальше. Не путайте Господь, которые божественные сущности, которые связаны с Богом и славянскими вот этими остальными народными культурами. Потому что библейский бог, книжный, перевожу на другой, кто не знает слово Библия, что это такое. Они никакого отношения к нашим с вами богам не имеют. Дальше. Здесь идет постоянно упоминание русский, советский, через тире. Прекрасный, хороший, вот елей на, на это самое на сердце каждого русского человека. Но у нас не только русские здесь есть. Понимаете? А для них это нож по сердцу. И остальным частям тела. Поэтому я предлагаю использовать слово, которое было в Российской империи. «Великорусский народ». Удали есть толкование, что туда входили все народы, и не Русели только два, татары и евреи. Это не мое высказывание, это высказывание Дали, записанное в словарях. А все остальные Русели, что такое Русели? То есть они восстанавливали генетическую память и языковую память, говорили на одном языке. Ну, правда, никто не возражал, что вы будете говорить на другом. Никто не мешал татарам говорить на татарском языке, узбекам на узбекском. Хотя такого языка тоже нету. Вот Сергей Вячеславович, он, когда зубы лечит, и приходит человек с этим языком, он им объясняет. «Вы мне поздоровайтесь со мной на своем языке?» «А нет такого!» Татарской национальности нету? Нет татарской национальности. Татария называется Булгария. О, а Булгария-то откуда начинается? От Волгары. А русские? Русские я раньше. Русские, русские не болеют. русские, один Во, правильно. Их две никогда не печатали. Никогда. Это поляки нам ввели. Это все знать надо. Да, только понимаете, мы тоже с украинцами славяне. Только они теперь против всех остальных борются. Понимаете, вот так вот брат брату морду бьет зря, и, и территорию делит. Обратите внимание, мы о чем еще говорим. Вспомните Олега, который поделил между своими братьями свою страну, которую он объединял. И что дальше получилось? Три самостоятельных государства. Отдельных. Россия, Украина, А Они не отделены. У них нет права разделять, понимаете, ведь вопрос же следующим: Когда мы с вами, скажем, своим потомкам передаем свои права, мы забываем о том, что есть вещи делимые и есть неделимые. Вот в Конституции Российской империи 1906 года указано, Российская империя едина и нераздельна. Вопрос, откуда же появились новые государства? раздельные вдруг разделили. А давайте мы разделим вашу квартиру на квадратные метры, на сектора. И каждый квадрат отдадим вот хотя бы в аренду. И вы узнаете, что это такое. Понимаете? Вот к этому нас и ведут. Так не надо вестись на это. Наша задача, задача собрать целостность, собрать язык в одно Потому что в 10 главе Господь сам говорит, свидетельствует сам за себя, что вначале был единый язык, наречие. Но я, как Господь, когда пришел, это увидел. Увидел, что они строят дом под названием Вавилон. Отсюда еще и Бабилон, по-русски, если читать, с латинского, да? А если еще на русский язык совсем перевести, то будет Бабья Лона, если правильно читать. Вот. Хорошо. Так вот, дело в том, что э, до выхода из Бабьего Лона мы все помним, а после все забываем. Отсюда Господь нас рассеял по всей земле, владеющих разными языками. А это один и тот же язык. Понимаете, наша задача соединить все языки, соединить всех в единый народ, потому что мы все братья, потому что даже генетики уже доказали, то что мы все произошли, всего-навсего, от нескольких десятков, даже двух десятков не было мужчин, от которых все население Земли произошло, по крайней мере из тех, которые сегодня существуют. Понимаете, вот о чем, вот это надо говорить. Понимаете? И второе. При таком серьезном документе, я предлагаю, там в трех местах были, ну, такие вольности допущены. Типа котлеты, там еще что-то такое. Вот. Ну, какие-то слова, которые, ну, как сказать, не в тему. В, в, в простонароднее, в русской речи, вот в обиходе между собой в газете это а пойдет. Я просто как правительства или как гражданин СССР говорит? — И так и так, как хотите, вы можете есть, рассмотреть это гражд... Я не против, я еще раз говорю, я просто как гражданин с просто одной стороны об этом. Я я это правды, понимаю. Права, права Совета, еще раз говорю, я, я понимаю. Смотри, вот. Инициативная группа граждан. Я это в курсе. Мы не против того, что восстановить правосубъектность, правоспособность из глубины веков своих... Значит, своих смотрите, смотрите. Далее. Мы говорим сейчас к обращение к людям, которые стояли на постах в Моссовете. Я не против. Дело в том, что у нас проблемы не только тех, кто стоял в Моссовете. У нас проблемы кто вообще был на должностях в тот период времени. Предлагаю на любых заступить на должность. Вот, поэтому И, вы, что, мож, вы, вы, можете, вы можете написать следующее. То, что мы предлагаем всем, без исключения, кто был на тот период, на 91 год, вступить в должность, как положено, на всех постах, без исключения. Но начать это дело вот с совета. Вот Совет. именно начать с Моссовета, а не только ради него это делать. И с другой стороны, рекомендовать тому же Моссовету рассмотреть свою законодательную деятельность не только под эгидой Москвы в Советском Союзе, но и Москвы в Российской империи и так дальше. Чтобы опять-таки не разорвать преемственность. Я вот о чем. Понимаете? У меня, честно говоря, грубо говоря, все. Хотя я могу и дальше продолжить, я лучше не буду, потому что это будет перегруз. Кстати, напротив Моссовета памятник Юрия Долгорова. Да. Помните об этом. Он собиратель был. Так. Шан, Владимир, да. можно я еще? Пару? Да, да. Вот. В документе есть, так сказать, просто принципиальные ошибки. Но обращение к МВД РФ по поводу выдачи паспортов Советского Союза – это абсолютно нереальная вещь. Еще раз я вам говорю, даже если они вам вернут эти документы, значит, любое действие МВДРФ в отношении гражданина СССР незаконно. Вам выдавать документы, в том числе паспорта Союза ССР, может только МВД Союза ССР. Возвращать их в законном порядке, в МВД СССР. Каждый человек, которому возвращается паспорт, либо выдается новый, должен быть проверен на предмет гражданства. Вот, вот сегодня есть, так сказать, некоторые деятели, которые умудрились украсть бланки паспортов Союза СССР в различных хранилищах вот, и выдают эти бланки под видом паспортов СССР. Во-первых, Во это документ строгой отчетности, сам бланк. Во-вторых, Во изначально понятно, что совершено преступление, потому что у частного лица бланк Союза СССР в руках оказаться не может. Он незаконно где-то, так сказать, украден, изъят, куплен, неважно. Вот. Вот эти, вот эти вещи, так сказать, граждане СССР должны понимать. И даже в условиях военного времени нет на то, что человек хочет получить. В условиях войны и военного времени вы в любом случае документы должны получать у полномочных лиц. Вот. Если вы обратились в рейс-канцелярию в и вам там выписали паспорт гражданина Советского Союза, рейс-канцелярия вас забрал. Неважно, куда она делала. Смотрите, а у нее нет полномочий. Я вам хочу пояснить следующее. Ну Под, подождите, ну зачем заниматься анонизмом, да. когда я можно когда заниматься вода, любовью, нет, любовью нет. с э, созданием детей. Так вот, я вам поясняю. Паспорта вывозились за рубеж. Вопрос: что с ними делали, вы знаете? Ну, И, по ним шли. И только. И только ну, а вы знаете, что э, есть э, билеты. Которые денежными мы называем да? да, Что они обработаны спецсоставом Отравляющим людей Вы уверены что у вас То же самое не сделали с паспортом уверен. Вы уверены что вы останете Жить хотя бы лет через пять После получения этого паспорта Вам это надо Для чего вам сейчас нужен паспорт а? Объясните Чтобы а Да ради бога избавьтесь от него Вам никто же не мешает ну и что? Так вопрос же заключается в следующем. Вместо того, чтобы заниматься вот этой ерундой, вы лучше пригласите программистов, которые э, автоматизируют нам процессы, связанные с МВД, с этим учетом. И нам тогда не нужен будет ни этот паспорт РФ, ни паспорт Советского Союза. Значит, подождите, подождите. Значит, еще раз объясняю. Не надо, не надо рассказывать... надо я начинал, вообще ничего не Валерий, было. Я, я вас очень прошу. Вот когда э, выступаете на подобном собрании, не надо рассказывать частных случаев. Значит, в нашей стране находятся сейчас десятки миллионов людей, вот, которые вообще не имеют отношения к Советскому Союзу. В курсе? Так вот, РФ, по вашему призыву, вернет 10 миллионам китайцев выдаст советские паспорта. У них бланки-то есть, лежат там на складах. Там запас-то всегда был. Ну, как минимум 100 миллионов бланков в запасниках пустых. Вот, всегда были. Госзнак печатал. Потому что у нас каждый год, каждый год, даже в Российской Федерации, я вам цифры по Российской Федерации сейчас назову, 5 миллионов человек умирает. И примерно столько же рождается, там плюс-минус, там несколько сот тысяч Поэтому количество э, бланков, паспортов каждый год требуется соответствующее количество. В СССР это было ну, как минимум в два раза больше. То есть 10 миллионов уходит, 10, соответственно 10 миллионов паспортов э, уходят в архивы, 10 миллионов новых паспортов каждый год выдаются. Вот. Вы хотите этот процесс, где идентифицируется человек как гражданин Советского Союза, отдать непонятной структуре, вот. Еще раз вам объясняю, не надо свою личную проблему выносить на государственный уровень. Мы здесь занимаемся государственным строительством, строим органы Советского Союза. Они не решают проблемы мои, ваши конкретные, они решают проблемы всей страны. Государственная безопасность, вот. отсутствие так сказать, принципиальных ошибок, вот, вот, вот о чем мы должны беспокоиться. Не надо этих глупых решений сиюминутных. Мне нужен паспорт СССР. Да мало ли кому он нужен. В 1991 году до 1998 года у всех на руках были паспорта СССР. И что? Покажите мне результат. До 1998 года каждый человек имел паспорт Союза СССР в кармане. Результат мне покажите. Где 150 миллионов человек с паспортами СССР? Где? Покажите мне результат. Вы думаете, что если завтра вы выдадите 300 миллионов э, э, паспортов Союза СССР, у вас что, менталитет изменится, что ли? Да ничего не изменится. Вот. В 1991 году все 300 миллионов людей имели паспорта Союза СССР во всех союзных республиках на руках. Покажите мне результат. Результата нет. Вот. Поэтому дело не в документе, а дело в вашем сознании, и в грамотных действиях. Еще там была одна принципиальная ошибка по поводу ВОЗ. ВОЗ не заявлял по поводу пандемии. Вот эти вещи надо обязательно проверять. Вот. В противном случае нас обвинят, так сказать, в этом. ВОЗ. Вот, вот такие. Да. да. Поэтому, поэтому да. Вот, вот, вот эти моменты, их надо обязательно проверять. Вот. Да, все. Все, так, пожалуйста. Смотрите, вот, э, по внесенным поправкам, значит, э, внести полное название человека. Да, согласны? Нет? Конечно. Да. Так, э, мужчину и женщину. Потом э, дописать про потомков в глубь веков. Это тоже согласны? Да. да. Так, внести все субъекта права из глубин веков. Согласны? Да. да. Ну, то есть все согласны, да? да? Я просто не голосую, а просто спрашиваю. Убрать, убираем пункта о паспортах. Вернуть паспорта будем убирать пункт? Да, да, да. да. Потом дальше. И добавляем туда ну, словосочетание «великорусский народ». А тоже надо. А почему нельзя? Многонациональное. А Русский. это есть. Да, ну, не надо, чтобы Благодары что не раз. обиделись. Вопрос. А вы знаете, да, что такое многонациональный? Не Я в роликах не это пояснял. Разрешите еще... Не могу Коротко, значит, вот такие, такие уточнения и пояснения. Сразу по паспорту, чтобы понимали, это сводный документ, у каждого есть оригиналы, на основе которого паспорт создается. Свидетельство о рождении, свидетельство о браке, о воинском учете и прописка. Все. Поэтому из паспорта делать какую-то панацею от всех бед не надо. И требовать от вражеской стороны документа не надо. Далее, значит, просто сейчас, чтобы все уловили, а там, может, внесем, не внесем. Предлагаю впредь, при советской власти, при восстановленной, Наряду со свидетельством о рождении, где пишется сразу первое слово «гражданин». Он родился и до 16 лет недееспособный, там у него опекуны есть. А потом, неважно, кто он, человек, жить, нежить, там это все прочее. Потом разберется, вменяемый или невменяемый. В Советском Союзе всем выдавали паспорта э, с 16 лет. Все. Все остальные чудеса, которые вот сейчас творят восстановители Советского Союза, это мошенничество и ненужное сектантство. Забудьте это и не забивайте голову, правильно сказано, не забивайте. Второй момент. Значит, в этом свидетельстве о рождении, точнее, такое же свидетельство выдавать советскому человеку, Гражданин э, Советская один к одному, но должно писаться, что он э, получил раз и навсегда финансовую свободу. То есть, вот то, о чем сейчас здесь говорится, что от предков мы очень богатые, и нельзя эту нить рвать. Поэтому, вот э, чтобы это четко проходило... Наряду со свидетельством о рождении, еще один документ надо выпускать, учитывая вот эту истотность, как тут говорят, и родословную свою, чтобы это вкладывалось. Это называть дать финансовую свободу, то есть право распоряжаться в материальном мире, в гражданских правоотношениях, достоянием своих предков. Вот сейчас, допустим, кризис, инфляция принимают решение новую валюту по всему миру и забыть про русских. Нет, мы можем свою монету чеканить, она суверенная, и нам, наоборот, забыть про тех, кто хочет, так сказать, нас вооружить другой валютой на нашей территории. Так вот, это как раз финансовая свобода обещалась в манифесте 903 года, потому что пахло революцией, Романовы тогда чего-то заволновались. Вот. Но ее пообещали и опять запрятали ее туда в карман. Потом революцию 17 года тоже о ней проголосили и забыли про нее. И в 1930 году, когда принимался мировой закон о простом векселе, переводном, буржуинами. Вот. Тоже эта тема поднималась и тихонько опустилась. Но Сталин молодец, он сначала принял конституцию у нас общенародную, что весь народ, все мы, каждый из нас... Является собственником огромного государства. И чтобы его продать или разделить, раздробить, это надо, ну, продать, допустим. Согласие надо согласие всех. Если хоть один гражданин Советского Союза будет жив, и он будет против, сделки эти не состоятся. Это главная опора, по которой мы остаемся свободными гражданами с правом требования от всего мира. Вот у мира, у всех, у англичан, у американцев этого права нет. Они наши нахлебники, которые нас обобрали под видом всех трастов, кредитов, там все прочее, а отдавать не хотят. Поэтому обязательно слово «гражданин» там должно просто гражданин должно быть. Да, красной нитью проходить. Вот в увязке вот с тем, да, что да. я сказал. Рекомендация вот не только Моссоветы, но и всем законодательным органам Советского Союза вот эти вопросы, связанные с финансированием, с этой независимостью финансовой, внести как рекомендацию, как обязательное правило, чтобы они по этим вопросам вынесли законы в ближайшее время, как только восстановится. Но как рекомендацию, других возможностей у нас пока нет. Последнее, значит, это... Насчет э, НЧК, да? Народный чрезвычайный комитет. То есть речь идет об органе, потому что, еще раз, условия, в которых мы находимся, войны и военного времени, уже диктует прекращать долгие дебаты и разбазаривания. Вырастает, рождается и вырастает народная диктатура. Вот принять участие э, вот этим НЧК, создать его для... Развитие диктатуры большинства, народной диктатуры большинства. Примерно как-то вот так сформулировать. Надо я вам ну, завтра-послезавтра, когда дам свои соображения более конкретные, сейчас ну, ладно, надо конечно. подумать. Это важный момент, потому что в условиях диктатуры упрощенно власть действует, понимаете? Тут же параллельно о судьях. Выбирайте судей. Потому что они завтра должны быть в народных трибуналах, иначе будет самосуды и беззаконие в условиях вот, э, раздрая, которое ожидается. Я хотела создавать добровольную народную дружину. А лучше создать вот этот чрезвычайный комитет? Не, нет. Создавайте дружину сейчас, которая завтра милицией станет. Создавайте э, народный контроль. А военный комиссариат... Создавайте комиссара военного, одного человека при себе, все, а остальное все в виде общественных структур, которые, потому что когда гром грянет, от народной власти появляется народное ополчение. Оно испокон веков было, и у Минина Пожарского это не, не с неба упало, там шла такая же работа, и на лошадях ездили во все эти округи здесь, и в Москве, и в Подмосковье, и по Москве. и также согласовывали, координировали эти вещи. Речь идет о народном ополчении, потому что армия Советского Союза приказала долго жить, офицерство верхнее предало ее, это тоже серьезные болезненные вопросы. И поэтому армия будет восстанавливаться, как говорится, почти с нуля. То, что сейчас это коммерческие структуры, они никакой идеологии и идейности не имеют. И последнее, самое последнее, помните, что вот мы здесь собрались восстанавливать советскую власть, опираясь на так называемые пять составных частей советской власти. Первая – это концептуальная власть. Вот мы сейчас рождаем с вами, как нам вот завтрашний день, куда мы движемся? К коммунизму, к коммуне или же к, общи, к общинности, или в частный мир? Это концепция называется. Вторая власть – идеология. Над ней тоже надо думать, какие она… Дорогу будет указывать, как двигаться к концептуальной цели нашей. И третье – это законодательная, исполнительные судебная власти. Судьи обязательно, я вас как прокурор прошу, без судьи это самосуды, это страшные вещи. А мне для прокуратуры нужны живые свидетели, лица, помогающие вот всех этих хомяков, жульё, как говорится, вытащить на свет Божий. А то все опять так вкладах, в землях будет зарыто, на каких-то счетах лежать, и никто не пояснит, чьи это деньги. Безхозяйные Маркиза Карабаса. Вспомните все эти сказки. Вот сейчас на Западе там лежат как раз огромные залежи наших активов, денежных, деривативных, золотых, которые превращаются умышленно супостатом в безхозяйность. Почему? Убит человек – нет проблем. А счет остался. А кто, кто к нему руки это самое, приложит? Естественно, банкиры. Не нашей национальной э, принадлежности и происхождения. Дорогие товарищи, получилась сегодня очень живая, интересная встреча. Что... Обращение граждан, инициативной группы граждан СССР. Видите, оказывается много дополнений и предложений в нее. Предлагаю принять с, с поправками внесенными, подготовить и направить такое полное обращение. Есть кратенькое, чтобы сегодня мы нашего гостя представили и услышали, Александра Анатольевича Цопова, представителя той самой представителям Моссовета обратиться с коротким обращением то есть выдержка буквально там три абзаца, давайте я ее зачитаю которую мы сегодня примем и отдадим вручим представителям Моссовета обращение к депутатам Московского городского совета, народных депутатов Моссовету, 21 созыва Вот собрание инициативной группы граждан Союза Советских Социалистических Республик 20 сентября 2020 года город Москва в связи со сложившейся чрезвычайной обстановкой в стране, в условиях войны военного времени, в целях защиты жизни граждан СССР, жизненно важных интересов русского советского народа, оставляем великорусского народа или советского народа, давайте оставим советского народа. Восстановление независимости и территориальной целостности, целостности страны. Восстановление законности и конституционного порядка, восстановление народного хозяйства, преодоление тяжелейшего правового кризиса, недопущение хаоса, анархии и развязывание братоубийственной гражданской войны. Мы, инициативная группа граждан Союза Советских Социалистических Республик, обращаемся к депутатам Московского городского совета, народных депутатов Моссовету, находившихся на своих постах в период с 1991 года по 1995 год, чьи полномочия были незаконно прерваны в 1993 году для наведения конституционного и правового порядка в стране, вернуться на свои посты и приступить к своим обязанностям согласно воинской присяге и Конституции СССР. В рамках своих полномочий призвать всех тех, кто находился при исполнении и на должностях в министерствах и ведомствах, в милиции, в прокуратуре, в народных судах, в вооруженных силах, в советах народных депутатов и исполнительных комитетах всех уровней, в профсоюзных организациях и прочих органах государственной власти, занять свои посты и приступить к исполнению своих должностных полномочий. Приступить к разработке и реализации плана по скорейшему возвращению населения страны в правовое поле Советского Союза.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 Уважаемые товарищи, сегодня получилась очень активная встреча. Все защищают свою гражданскую позицию активную. И органы выступают со своей болью, граждане выступают со своей болью. Разрешите нам, председателю и секретарю, закончить официальную юридическую значимую часть. У нас остался вопрос о принятии. Друзья, осталось один вопрос из официальной части. Принять то обращение, которое мы зачитывали, Жанна Владимировна, второе, которое зачитывал я. Значит, предложение следующее, внести в повестку дня. Предложение такое. Создать редакционную комиссию по первому обращению, которое обращение к, к советскому народу от инициативной граждан, группы граждан СССР, которую зачитывала Жанна Владимировна Ведянская. Внести туда изменения уже редакционной комиссии от собрания нашего сегодняшнего, его подписать. И сразу вот то обращение, которое было к МОС совету с внесенной поправкой, то есть мы заявляем, что это обращение к Советам народных депутатов всех уровней, в том числе и к Моссовету, под... принимаем вот в такой редакции, которая есть. Кто... Предлагаю проголосовать. Кто за, пожалуйста, голосуем. Кто за? Кто против? Воздержался. Единодушное решение сегодня единогласное. Благодарю вас, товарищи, за вашу активную позицию, за то, что приехали сегодня.